Ветер берет разбег В небе перед грозою В небо идут герои Братья навек, братья навек, братья навек Не нарушив приказа, на страже России. Повернусь обратно, горное эхо клятвой. Братья на век, братья на век, братья на век. Ветер веет в в небе Перед красою в небо. Стоят не нарушив приказа На страже России они Чеченские братья Донбасса Донбассские братья Чечни Стоят не на Донбасса, донбасские братья Чечни Стоят, не нарушив приказа, на страже России они Чеченские братья Донбасса, донбасские братья Чечни